Друзья, всем привет! Сегодня мне придется еще раз поторговать только по этой закономерности. Вчера я, кажется, понял, почему многие ее не так определяют или совершают ошибки. И в этом видео я постараюсь абсолютно все рассказать: каждую, каждую подробность, все объяснить, как я это понимаю. По крайней мере, я очень-очень сильно постараюсь это сделать. Мне сейчас многие пишут, что у них получается зарабатывать по этой закономерности, что у них там сегодня 2 плюса, 3 плюса заработали 70 долларов, ни одного минуса нету. Мне, ребят, очень это приятно. Спасибо огромное за то, что меня поддерживаете, за то, что меня мотивируете. Но также многие есть те, кто не так заходит по этой закономерности, не так ее понимают. Итак, давайте начнем нашу онлайн-торговлю. Во-первых, смотрим новости на сегодня. Что у нас в ближайшее время? В ближайшее время я вижу, новостей нету, кроме вот Небольшие новости по евро и новости по рублю. Так, евро я учел на всякий случай. Итак, давайте искать нашу закономерность. Как только я ее найду, я подключусь. А, смотрите, на ГБП, я кое-что вижу. Давайте готовить время экспирации сразу же. А, пока что я не буду ничего объяснять. Для начала нужно зайти, успеть. А, как я уже говорил, эту закономерность найти достаточно просто, но зайти по ней достаточно сложно успеть. Уровень я вижу. Сейчас... Нужно зайти и все вам рассказать. Итак, ГБП УД стреляет. Мне нужен импульс еще немножко повыше до уровня. Я выжидаю, пока не захожу. Итак, я зашел при подходе к уровню. Этот импульс тоже, в принципе, не страшен, поскольку у нас здесь уровень немножко объемный, как вы можете заметить. Давайте теперь я буду все объяснять. Итак, смотрите. Вот наш уровень. Уровень сопротивления. Уровень сопротивления. Как видите, он немножко объемный. Именно поэтому цена может немножко его продавить. Так вот, какой же уровень нужно подбирать для этой ситуации? Нужна именно хорошая одна линия, от которой цена отскакивает. То есть, к примеру, это вот здесь. Смотрите, какие мощные отскоки происходят от этого уровня. Если найти вот такой вот уровень, то ситуация станет более надежной. Мой уровень не является особо надежным. Но давайте рассматривать дальше. Вот у нас происходит шикарный импульс. Давайте теперь я покажу саму закономерность. Подвину график немножко вправо, чтобы вы увидели. Вот наш импульс. Вот скопление. Вот импульс вверх до уровня. Давайте, ребята, рассмотрим первый импульс. Импульс должен быть небольшой. Буквально 2-3 свечи максимум. Если вы видите, что цена идет не пойми откуда, допустим, такие плавные движения наверх, и только вот здесь вот происходит скопление, то это не является закономерностью. Нужно, чтобы цена колебалась на уровне, около этого уровня, и только тогда можно будет рассматривать этот импульс. То есть, желательно, чтобы наша цена до нашей закономерности тестировала этот уровень. Импульс должен произойти именно в колебаниях цены около этого уровня. Импульс должен быть небольшой. Но чтобы было видно, что это импульс. Вот у нас сильные такие зеленые свечи Смотрите, уже закономерность практически себя отработала, остается 5 минут Немножко, конечно, неудачная точка входа, но я думаю, с этим проблем не будет Итак, теперь про само скопление Скопление может быть разных видов Я это называю скоплением, коробкой Возможно, вы увидите здесь что-то другое Но я подразумеваю под этим скоплением именно движение цены в каком-то диапазоне то есть туда-сюда, в районе уровней поддержки локальных и сопротивления. Само скопление говорит о том, что будет коррекция в любом случае от уровня. Но силу а, импульса, силу коррекции мы определяем по импульсам до и после, и по самому скоплению. И, и также прошу заметить, что импульс после нашего скопления должен быть примерно равен импульсу до нашего скопления. Ребят, здесь нужно ориентироваться не по похожести графика, не по шаблонной такой схожести, а именно по наличию движений. Импульс, скопление и импульс. Итак, как видим, закономерность себя отработала. До половины нашего скопления остается 3 минутки. В принципе, стандартная совершенно ситуация, но немножко неудачная точка входа. А, ребят, также скопление само должно находиться ровно перед уровнем. Если оно будет далеко от уровня, и вот произойдет сильный импульс сверху до уровня, то это уже не закономерность. Также рынок должен быть, в принципе, волатильным. То есть не может быть такого, чтобы... Здесь у нас были такие небольшие движения, слабые, потом резкий импульс, скопление и импульс. Должны присутствовать хорошие рыночные движения, вот как здесь. Еще раз повторяю про уровень, уровень должен быть хорошим и таким одинарным, то есть одной линией. Вот эта вот ситуация не очень хорошая, но здесь я ориентировался только в основном на а, вот эту вот сильную закономерность и сильную... Сильное скопление. То есть вот эти вот движения очень-очень хорошие для этой закономерности. И я в любом случае знаю, что от этой области сопротивления у нас произойдет откат до половины. Остается одна минутка. Кстати, вот всегда в такой ситуации происходит именно второй отскок от уровня. Именно поэтому такое время экспирации я подбираю. Поскольку второй отскок на конце жизни 5 минуты свечи происходит именно в нашу сторону, и вот такие вот импульсы происходят Если вы посмотрите другие мои видео с этой закономерностью То вы это заметите То есть, ребят, запомнили? Мы ориентируемся именно в движениях Нужны именно движения Импульс Потом цена движется в диапазоне какое-то время Потом еще один импульс И откат Если уровень у нас одной линии, как я уже говорил То точка входа в принципе не важна Вот вы нашли уровень От которого происходит сильные реакции Давайте я сейчас сделаю скриншотик, еще раз объясню Сделка у нас зашла в плюс, естественно. А, вот. Сейчас уровень найду. Допустим, здесь уровень такой, что нужно подбирать хорошую точку входа. Желательно. А вот здесь вот уровень такой, что с него можно просто моментально заходить. Я думаю, это понятно. Ребят, давайте я вам еще некоторые скриншоты покажу, чтобы вы более поняли. Смотрите, вот эта вот ситуация была вчера. Вот наш импульс импульс должен быть заходом вот в это скопление. То есть, после импульса всегда должно происходить скопление. Потом примерно такой же импульс, как вот этот вот, до уровня, и отработка ровно наполовину. Чтобы понять, правильно ли это закономерность или нет, нужно посмотреть на движение после вот этого вот э, импульса. Если закономерность отрабатывает ровно наполовину, то это закономерность. Если нет, то... То где-то были допущены ошибки Но, тем не менее, все равно может быть плюс Поскольку скопление говорит всегда о коррекции Смотрите, вот еще одна ситуация Тоже интересная Смотрите, видим импульс Вот у нас импульс В три свечи до уровня И заход в скопление Вот такая вот ситуация тоже может быть Если скопление образуется ниже уровня Даже если импульс сам был до уровня Как видим, после этого происходит импульс В данном случае импульс не превышает того расстояния, где кончается наша коробка сверху, где происходит заход в нашу коробку. То есть вот, вот это вот расстояние, как видим, цена отскочила и зашла в коробку. Далее происходит точно такой же импульс и откат. Надеюсь, я понятно объясняю. Смотрите, вот эту вот ситуацию уже с небольшим скоплением. В скоплении также должны быть многочисленные отскоки от уровня. Именно это я подразумеваю под скоплением. Далее мы видим сильный такой импульс вверх. При этом видим, что цена, в принципе, очень хорошо движется, рыночек волатильный. Потом происходит импульс на такое же расстояние после пробития этой коробки и жесткий откат. А теперь давайте все по полочкам. Возможно, вы запутались в моей речи. Скопление говорит о коррекции. Уровень, который находится впереди, сильный, говорит о том, что именно с него будет наша коррекция. Коррекция должна быть недалеко от этого уровня. До этой ситуации должны происходить хорошие движения. Уровень желательно должен тестироваться. Скопление обязательно должно происходить после импульса. Сам импульс же должен составлять примерно от 1 до 3 свечей. Смотрите, вы можете заметить, что эта ситуация не похожа на одну-три свечи, но здесь немножко по-другому все. Вот у нас два уровня поддержки. Здесь пробитие локального уровня, доход до уровня поддержки, потом обратный импульс. Здесь на этом уровне цена немножко притормозила, и уже после этого уровня происходит наш импульс длиной в три свечи. Потом, после этого скопления должен быть ровно такой же импульс по расстоянию. Хотя бы примерно. То есть вот наши два импульса, они одинаковые. Про точку входа я уже сказал, что если уровень имеет одну линию примерно, то это моментальный заход, если уровень масштабный, то здесь нужно поподробнее подбирать точку входа. Все, друзья, надеюсь, я ничего не упустил. Надеюсь, что эта закономерность поможет вам зарабатывать, поможет вам выходить в плюс. Спасибо огромное за просмотр, за вашу поддержку. Это видео, скорее всего, получилось небольшим, но я публикую видео каждый день. Каждый день стараюсь привыкнуть вам какую-то информацию. И, ребят, каждый день я публикую видео, и каждый день вы их смотрите. Спасибо вам за это огромное. Я вижу, что вам, в принципе, этот контент интересен, что вы набираете какого-то опыта с моих видео. И меня это очень сильно радует. Постараюсь я продолжать в том же духе. Всем огромное спасибо за просмотр, за вашу поддержку. Всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего, всем профита и всем пока.